Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Эта точка опоры, о которой мы с вами говорим, и те методы, которые я вам предлагаю из своего личного опыта, они универсальны. Их можно использовать везде. Сейчас мы много путешествуем, оказываемся в разных странах, в разных местах, на природе и так далее, в разных социальных условиях. И это может вызвать у вас в какой-то момент панику, может вызвать страхи, и тем самым вы усугубите ситуацию. В каждой ситуации, в каждой ситуации, которая с вами неожиданно сложилась, свалилась на нас это, на вас это, вам нужно сделать первое, понять, что первое, прям так и сказать, эта ситуация мне нужна для моего развития, она Создано не случайно. Значит, я здесь должен найти какие-то новые ресурсы в себе и перейти в качестве новое состояния. Вот даже простые эти слова о том, что эта ситуация для вас, вы ее принимаете, и вы готовы э, работать с собой и что-то изменить в себе, убрать там страхи, убрать, ну, в общем, убрать негатив какой-то, вы уже считаете, что вы спасены. Вы с вами уже... Дальше будут разговаривать по-другому, мир для вас уже будет организовывать другие процессы. А если вы еще начнете делать посылы любви, если вы переводите себя в более высокие вибрации, если вы еще начинаете вокруг себя создавать атмосферу спокойствия, благоденствия, радости, любви, то для вас вообще все открывается. Дальше события для вас будут, именно для вас будут разворачиваться очень хорошо. Для окружающих, может быть, не всегда это хорошо, потому что у них у каждый решает свои задачи. Это для каждого ситуация несет определенный набор вариантов. Но если вы выбираете вариант вот такой вот, спокойствие, без осуждения, без гнева, без негатива, то, поверьте, для вас будет выстроена именно такая дорога и в ваш адрес. Вот это нужно хорошо усвоить и таким образом... Сделав такое заявление и сделав посылы, вы спасаете не только себя, вы тем самым открываете дорогу и своим близким, своим родным, где бы они ни находились. Вы таким образом, оказавшись в сложной ситуации, но сделав вот такие э, добрые вещи, вы всем своему, всему своему роду, всему своему кусту родовому даете импульс к развитию, вы даете импульс переходу в новое качество, потому что каждый член рода, его поведение, его жизнь сказывается на всех. И если вы паникуете, то это сказывается на всех родственников. Если ваши родственники где-то там, э, у них трудности, если вы еще паникуете, то это еще более усложнит их ситуацию. Поэтому, уважаемые друзья, поверьте, это не просто слова, это мой личный опыт, который показал на протяжении многих лет замечательные результаты. Продолжим дальше, в следующем ролике.